Всем привет! У нас продолжаются эфиры в людях не профессии, очень коротенькие. Мы знакомимся прямо в прямом эфире, мы заранее прям даже не знакомимся с спикерами а, и интересуемся их образом жизни. Привет, Миша! Вот сегодня я вообще с улицы, потому что не успела добежать до дома и понимала, что сейчас меня застанет лифт. А, и я просто буду пропадать во время эфира, поэтому полчаса я вещаю с детской площадки, вот я сижу на карусели. А, скажите, пожалуйста, ребят, меня слышно? Сейчас будет, спикер подсоединя... <с quand> g. Сейчас будет спикер подсоединяться, и мне надо понимать, что меня нормально слышно. И видно, ну, видно меня темно, но уж извиняйте, лучше голос, наверное, наверное. Миш, меня слышно нормально? Ну, судя по твоим ответам, слышно. Все, Отл, супер, я рада тебя видеть, и не только тебя. Так, у нас сегодня в гостях, вот дети пришли, сейчас будет слышно не только меня. У нас сегодня в гостях э, будет девушка Маша, а у нее у нее интересный, очень благодарю, Александра. А, так, у Маши интересный такой проект, она занимается мылом. И мне на самом деле больше интересно узнать про ее образ жизни, потому что э, дети – цветы жизни, это правда. Вот, потому что Маша живет за городом и ведет очень интересный блог, такой немножко аутентичный, что ли, если правильно сказать сейчас будем ждать, пока Маша присоединится, а я давайте немного расскажу про нас, люди вне профессии. Вот Миша, кстати, с нами работал, у нас фотографировал в наши встречи. Люди вне профессии – это такое, я люблю называть это информационным пространством, в которое попадают очень разные спикеры, но они все объединены идеей интересной жизни, наполненной любви к своему делу и скажем так осознанности, не очень люблю это слово, но немножко заезжено, но это все-таки про глубину и полноту жизни. Вот. мне очень, кстати, понравилась фраза, не помню, у кого из лекторов я ее услышала. Не надо жить жизнь в длину, живите ее в глубину. Вот, вы ребятушки, вот Маша как раз отлично присоединяется. Маша, запросись и я добавлю спикером. Классно, Миша, и мне радостно, что вы общались с Алией. Алию тоже хотела увидеть на днях. Ну вот, присоединила Машу. А, и всем привет! Всем буду успевать махать. Сейчас ждем. Я вроде присоединила. О! Привет! Привет! Привет! Слышно меня? Да, слышно. Мне слышно. Ребят, ставьте, пожалуйста, плюсики или пишите что. Сердечки пошли, все, значит, слышно. Да, ребят, да. сердечки мы очень обожаем, очень любим. Да, тем более, что у меня может быть торможение, у нас я в деревне, интернет деревенский, может подторможивать. Класс, а я на детской площадке, так спасибо, Площадка хотела добежать до дома, решила, что посижу на карусельке. Вот, и мне кажется, я тут прогнала всех детей. Вот. Маша, ну привет! Мы с тобой прям знакомимся. Привет, привет. Да, меня зовут Катя, я основательница проекта Люди вне профессии. И вот я ребятам вкратце рассказала про нас, что мы э, любим э, наблюдать за разным альтернативным образом жизни э, людей, которые, ну, по нашему мнению э, осознают, где, чем и как они занимаются. Вот. Мне кажется, это очень интересно, особенно для горожан. А, тебя я представила как прекрасную девушку, которая, да, живет не в городе и ведет такой интересный, аутентичный блог а, и при этом занимается мылом ручной работы. Да. Да, все Что не упустила? На самом деле, ты можешь чуть поглубже рассказать, чтобы ребята понимали, на базе чего мы строим разговор. Ну... Мне всегда сложно этот вопрос, расскажите о себе, потому что не знаешь, с чего начинать, с какого места. Может, просто я буду отвечать на вопросы, вот с какого места начинать. Рассказывать. А ты в всегда... деревне? Нет, я родилась в городе, тогда начнем с детства, да. Я родилась в городе, я совершенно городской ребенок, у меня не было бабушки из Нахарки Травницы в деревне, И я не спала в детстве на русской печи, то есть я выросла в городе, но в городе при этом... Я действительно росла с бабушкой и дедушкой, и в деревянном доме, на самом центре города стоял деревянный дом. У дедушки был огромный малиновый сад, который для меня в детстве был как малиновый лес целый. А у бабушки был большущий сад с цветами, и там были большие яблони, флигель, дорожка выложена камушками. В общем, детство в таком немножко как в сказке прошло, в сказочном домике. И, ну, когда мне было 16 лет, это центр города, этот, весь квартал этих домов пошел под снос. Мы переехали уже в девятиэтажку. Но, тем не менее, всегда, да, то, что в детстве закладывается, хочется туда вернуться. Вот, и, собственно, наверное, вот получилось после 40 вернуться немножко отчасти, да, в свое детство, в деревянный дом, и где я делаю свой сад цветов. Правда, малинового леса пока нет, но все впереди. Вот. так что я городская. В деревне мы купили вот этот вот участок, у нас большой участок, мы его купили в 90-е, когда были наши старшие дети со всеми малышами, и это были такие, смутные ну, смутное время, что называется, да, когда вообще было все непонятно, где работать, как, куда, что с детьми делать, то есть очень такое смутное время было, и мы решили... А, ну и мы могли рассчитывать, мы, у нас уже была куча опыта, куча съемных квартир, в какой-то момент мы поняли, что уже надо как-то вот где-то уже свое жилье, все, что мы могли на тот момент себе позволить, это была комната в коммуналке где-нибудь на окраине. И в то время, вот в принципе, эти этой сумме мы увидели дом. У меня увидел муж, он сказал, все, мы будем жить в доме. Это, правда, 50 километров от города, и это 90-е годы, когда не было никаких котлов газовых, никаких септиков, ничего. То есть это был настоящий деревенский дом, вот, вот какой он есть, двухэтажный большой такой дом. Но мы переехали с маленькими детьми, и это был такой, конечно нам было чуть больше 20, потом мы все-таки уехали в город, там были, было много времени в городе, но всегда хотелось вернуться. И мы вернулись сюда уже действительно, я надеюсь, что более осознанно, скажем, да. То есть мы сюда вернулись, тот дом, к сожалению, деревенский, к сожалению, он сгорел, но мы выстроили на нашем участке большой новый дом, мы уже сразу знали, что здесь будет мастерская, вот, старшие дети уже выросли, живут самостоятельно, но с нами сейчас вот наш младший вот им будет буквально на следующей неделе 13 лет исполниться. А... Вот, и мы живем, наслаждаемся жизнью в деревне. Сколько интересных деток у вас, и о каком городе ты говоришь, название? Это город Киров, родилась я в городе Кирове, это Кировская область, областной центр. Но мы потом жили, мы жили в Москве, А после, вот, после нашего первого деревенского опыта, мы как-то резко так поменяли, то есть глухую деревню, причем это дом еще не в самом даже селе, а на хуторе, на отшибе. Вот в то время mm -hmm. это было совсем это полное бездорожье, там вот это все прелести. У нас не было, конечно, машины еще тогда. Вот, и после этого мы вдруг оказались в Москве, жили там в центре Москвы, в общем, такая контрастная. А потом мы больше десяти лет провели в Екатеринбурге, и вот уже из Екатеринбурга совершенно осознанно мы стали строить дом здесь. И пере... Мы тоже, мы, когда мы были в Екатеринбурге, мы думали про разные места, где хотелось бы построить дом, но все. таки у нас как-то примагалось. У нас очень интересно, у нас, во большой сейчас. участок. Большой участок, слышно? Большой участок, mm -hmm. больше да. гектара. Ну вот у нас да -да, около, гектара, около гектара участок. И на краю участка бежит речка, за речкой лесочек. Мы такие вот, ну, такой у нас вот, где же угол немножко. Нам это очень нравится, потому что в то же время это все в селе, это газ сюда приведен, да. То есть у нас сейчас с комфортом все гораздо лучше, чем было в 90-е. Вот. И деток-деток у нас трое, старшие уже взрослые, это погодки. Вот, сын. Работает в IT, ему 28 лет, если я не ошибаюсь, дочке 27, она, она вообще живет в Украине, во Львове, там вышла замуж, то есть уже все сын в Екатеринбурге, то есть такая, немножко нас раскидала всех, но мы всегда с удовольствием встречаемся, любим путешествовать все вместе, всей семьей, сейчас правда времена такие для путешествий не, не, не самые, конечно, не очень получается а... сейчас путешествовать. А, ну, конечно, да, все mm -hmm. сидят. Я даже слышала, что какая-то авиакомпания запустила рейсы просто на покататься для тех, кто ну, очень, очень скучает попить. Вот нам надо всей семьей встретиться и полетать на самолете да. и разлететься. Глупость, Кать а я с... так быть... не слышу. Ага. А, не слышно меня, нет? Вот было не слышно, сейчас слышно. Ага. Я ага. говорю, да, многие говорят, что это глупость какая-то. Привет всем. А, а я так понимаю этих людей, я с детства всегда летала из Москвы на Камчатку очень часто. Спасибо, ребят, за сердечки, это так красиво, ты. просто, я не знаю, знаете, видите вы это или нет, но это очень красиво, спасибо, когда ваши сердечки летят. Вот, да, поэтому мне кажется, это супер продукт просто для людей, которые любят на, Из Москвы, из Москвы на Камчатку, это сильно, да? А что на Камчатке было? Бабушка? Это сильно, да. У меня там папа был, он военный, папа, папа. Да. Расскажи, пожалуйста, вот здесь спросили про деток, но про деток ты уже рассказал вкратце. Если что-то конкретнее интересует, ребятушки, задавайте вопросы. Вот. Я буду стараться вести эфир, все читать и всем ставить лайки. Я, видите, вроде успеваю. Скажи, пожалуйста, вот в городе понятно, как найти работу, да, как устроиться. А что делать, когда ты живешь в доме? Uh, и все-таки хочется реализовываться, потому что, ну, просто для себя реализовываться не будешь. Все равно нужно uh, свои дары преподносить <реподносить> людям. И вот uh, мне очень нравится то, чем ты занимаешься. Я, кстати, пробовала делать мыло ручной работы. Это невероятная такая очень женская, на мой взгляд, деятельность. Она такая какая-то волшебная. <реподносить> как будто ты варишь какое-то зелье, потом это все украшаешь. Вот, а потом это еще и заворачиваешь, это все сушится. Вот, скажи мне, как ты к этому пришла? Я услышалась. Знаешь, я очень люблю такие процессуальные деятельности, я тоже, у меня много проектов, и вот те, которые касаются именно такого микротворчества, я так это называю, которые поглощают тебя... И ты вот ни о чем больше не думаешь, мне кажется, это очень исцеляющая деятельность. Да. Вот. Поэтому скажи, пожалуйста, как ты решила этим заниматься? И главное, как ты реализуешь это в люди? Потому что вот за городом, меня не понимают. Ну, ну, мы живем в 21 веке, у нас есть онлайн, да, мы сейчас разговариваем из разных городов, а нас смотрят люди, да, из разных стран. Поэтому интернет-магазины отправляем по всему миру посылки, у нас каждый месяц уходят... Ну, по всему миру уходят. У нас очень экзотические адреса бывают. Ну, после того, как мы ушли с Итси, конечно, в основном заказывают роси... русскоязычные, скажем, да, покупатели. Но наших русскоязычных покупателей сейчас во всем мире много, не говоря уже о том, что Россия – это огромная страна. И ну, интернет сейчас уже везде проведен, поэтому... Я иду к людям, видимо, посредством блога, да, посредством интернета, то есть люди находят кто-то близкий по духу, ведь тоже мыло, да, это такая вещь, которая как косметика, которую можно делать так, можно делать это так, и покупатели ищут, и каждый находит какого-то своего мастера, да? И вот кто-то, кто, кто нашел нас, очень многие становятся постоянными покупателями, и уже просто, ну просто мы уже их там знаем всех, там кто-то за это время там вышел замуж, родил ребенка, поменял место жительства, то есть, вот, но продолжать заказывать мыло, это, конечно, для нас очень трогательное тепло. Но на самом деле вопрос очень хороший, потому что как я говорила, мы уехали в 90-е из деревни, и мы очень хотели всегда вернуться. Вот из, из Москвы хотели вернуться, из Екатеринбурга. Если даже не вернуться, со временем, конечно, мы долго не жили в деревне, вот в своем доме, мы даже думали где-то строить дом. Но нам было тоже непонятно, чем там можно вот вообще-то заниматься и зарабатывать на жизнь, потому что ну, у нас нет какого-то счета в банке, чтобы да, снимать проценты и жить. Мы все равно понимали, что мы должны чем-то заниматься, и в школе мы уезжаем в деревню, то заниматься чем-то, что нам действительно по душе. Вот, да. возникло, когда я родила Ванюшечку, очень многих женщин, кстати, так бывает, да, когда у них появляется малыш, какие-то открываются с миром совершенно другие взаимоотношения, и женщины находят себя, да, и меняют очень многое в своей жизни. Вот у меня это произошло, когда я родила вот, Ванюшу-младшего, сейчас уже, mm -hmm. получается, 13 лет назад почти, да, mm -hmm. вот, я где-то что-то стала, стала, стала увлекаться, увлекаться, и постепенно, вот, постепенно пришла к тому, что у меня уже настоящая мастерская, покупатель. Тогда мы были в Екатеринбурге, тогда было проще, да, то есть люди просто приезжали в мастерскую, я проводила какие-то мастер-классы интересные в городе, то есть это была такая городская жизнь, были какие-то помощники, команды, ну так прям все очень развивалось, но мы понимали, что мы уже хотим, вот мы уже поняли, что наконец у нас появилось дело, которое, которое нам позволяет переехать, в принципе, в любую, в любое место, где мы хотим, и с помощью интернета, да, как-то вот как-то uh -huh. начать уже, начать жить там, где хочешь, и продавать. А со временем еще появилась школа онлайн. Вот, поэтому, в общем-то, жизнь у нас очень насыщенная работой. Честно говоря, да, работы много. Слушай, ну супер. Я вот я думаю, что кто едет, кто хочет уехать в деревню, самое главное, всегда думайте про интернет. То, чтобы у вас была хорошая связь. Потому что можно уехать совсем в какие-то ну, глухие места. Но Вот у меня, например, все равно интернет деревенский. И он, конечно, бывает, ведет себя непредсказуемо. А я веду иногда в прямых эфирах Мастер-классы, когда я учу людей варить мыло, я прям, ну, у меня процесс идет в прямом эфире, а процесс это такой, который нельзя приостановить. То есть там уже реакция пошла. И очень важно иметь, конечно, хороший интернет. А так, с хорошим интернетом, мне кажется, сейчас можно жить где угодно. Вот, и да. заниматься своим любимым делом. Очень, очень важно. Я согласна с тобой. Знаешь, есть два вопроса, вот я сейчас вижу от аудитории. Маша, а что вам помогло продвинуться? Как узнали люди? Вот такой есть вопрос. Видимо, <свят> я задумалась. Почему-то никогда не думала над этим вопросом. Сначала, Кат, немножко я тебя не всегда слышу, к сожалению. Прошу прощения, если что-то пропускаю. Как, как, да, как появились первые клиенты? <свят> я вела блог. Да? Вот я вела блог. Нет, да. вообще, вы знаете, как все было с самого начала? Вот, я начинаю вспоминать. Сначала я просто съездила в Москву, узнала, это было много лет назад, это было ну, вот 12-13 лет назад, я узнала про магазин «Мама мыла». Такой был магазин. Я купила у -у -у. там мыльную основу. Я еще ничего не знала про то мыло, которым я сейчас занимаюсь. Я купила мыльную основу, привезла ее в Екатеринбург. И я была с маленьким ребенком, что называется, молодой мамой. Вот, и было мне тогда, ну, где-то 36 лет, наверное. И такая же точно молодая мама, вот из соседнего подъезда, оказывается, тоже, тоже пытается uh -huh. сварить мыло, и она переваривала детское мыло, натирала на терке, что-то там, и говорю, у меня есть мыльная основа, и мы с ней начали вот это все совместно, а она оказалась такая с коммерческой жилкой, Юлия, вот моя, и мы с ней uh -huh. очень быстро сделали интернет-магазин, сначала на каком-то бесплатном совершенно движке, потом уже постепенно сделали свой сайт, и мы продавали вот эту мыльную основу, вот это все, и так как это был Екатеринбург, то вот там все города, такие вот там, Ханты-Мансийск, все севера были наши, вот просто у нас uh -huh. очень хорошо пошли дела я вела мастер-класс раз в неделю «Помылу из основы, но потом я попробовала сделать мыло с нуля, вот то, чем я занимаюсь сейчас, то есть не из основы, а когда щелочь масла, вот это все по-настоящему да. и все, и я пропала. Я поняла, что и был мастер-класс по мылу из основы, на который уже записалась группа, и на этом мастер-классе я начала говорить, вы знаете, я вчера сварила мыло с нуля, и это так здорово. И в общем у меня все ребята, которые вот на этом мастер-классе были, они сказали, мы хотим записаться к вам на мастер-класс по мылу с нуля. Я говорю, ребят, я вчера первый раз попробовала. Вот. А -а -а. Ну, в общем, в итоге, в итоге я ушла из магазина, вот, Юля потом уехала в Канаду и магазин закрыт, и я не знаю, может кто-то когда-то знал магазин Чуланчик, он был такой, такой известный вот в этом, в этом в этом спектре магазин в этой нише, вот и я, в общем-то, я ушла да, я оставила все Юля и на этом просто, на этом сайте висела такая плашечка, мастер-классы по мулу с нуля индивидуальной, сначала, сначала мой, я просто свое хобби отрабатывала, я не думала, что это будет бизнес, я просто отрабатывала материалы на хобби, это же достаточно дорогие все масла эфирные вот тем, что проводила где-то пару раз в неделю ко мне приезжали люди индивидуально дома на кухне я проводила мастер-класс вот и мне в принципе на масла мне вот этих денег хватало вот, и, но при этом мыло с нуля, ты когда его варишь, невозможно сделать один кусочек, ты все равно делаешь какую-то партию, хотя бы 10 штучек получается, да? поэтому все, а я варила просто упоемно. мне это так нравилось, я делала, ага, вот я с шоколадом еще не делала, ага, вот я еще с тыквой не делала, а вот еще с этим, и я все время, я практически укладывала Ванюшку спать, он был маленький, и вечером у меня был такой вот релакс до первого кормления сделать какое-то мыло, и в конце концов в коридоре квартиры мы поставили большой-большой шкаф, который был только для мыла, там были какие-то вот ингредиенты и коробки с мылом. Его было очень много, как и библиотека, так и мыльная. И все друзья, все знакомые, все родственники уже, у всех было много-много моего мыла. И где-то, наверное, года через три после начала моего увлечения. Сейчас же как, сейчас же стартап, ты сегодня прошел мастер-класс, а завтра ты уже пытаешься продавать, да? У меня прошло да. года три, наверное, пока одна из моих подруг не сказала "Маша, я хочу купить твое мыло на подарки. Я говорю, купи, да ты возьми, ты посмотри, сколько у меня этого мыла, Мне же, у меня же его очень много. Я, говорю, я не могу брать просто так, чтобы дарить. Если я буду дарить, я хочу заплатить за это. Я уже не могу брать просто так. Давай, скажи, сколько будет стоить кусочек мыла? Я вся покраснела, побледнела и сказала 50 рублей, на что моя подруга сказала ⁇ дура ⁇ Дала мне 100 рублей за кусочек. Ну вот это моя первая продажа, причем мы с ней были на мастер-классе по керамике, мы лепили из керамики, у меня все руки были в глине, она мне в джинсы просто положила деньги в задний карман, вот. я говорю, вот, я первый раз, я заработала свои первые деньги, я это помню, вот, ну а да. потом она рассказала кому-то, кто-то из тех людей, Правально. кому дарили, стал да. интересоваться, чье это мыло, и как-то это настолько, само собой, все сложилось, вот, а потом, ну это все было дома, а потом случилась такая история, что, ну, в общем, два года подряд я теряла беременность, и это, было, и это было очень, ну, после второго раза я просто, просто начала погружаться в депрессию. Несмотря на то, что у меня есть любимое дело, любимая семья, там, квартира, ну, все у меня было хорошо в жизни, но я чувствовала, что у меня ничего, меня, я погружаюсь. Вот. Вот. А муж в это время у него было, была возможность, у него была возможность, с, ну, он там с недвижимостью был связан, и он сказал, что есть помещение такое просторное, с отдельным входом здание, и ты можешь там сделать мастерскую. То есть... Ну, он просто понял, что надо что-то делать. Он видел, что, я, что меня надо вытаскивать из этого вот болота, в которое я погружаюсь. И он просто мне предложил мастерскую. Я говорю, а как? А чего? Он говорит, только ты все сама, вот все сама, вот все сама. Вот, я помогу тебе с ремонтом, но вот всякие сертификаты, вот там, заказ, там, вот это все поставщики, это ты все сама. То есть он меня погрузил в дело, которое меня просто вытащило. Да. Я действительно да. я обзванивала эти органы сертификации, меня куда-то пере перефутболивали, интернета, в интернете толком ничего не было и тоже был вот такой момент Роспотребнадзор, и я туда звоню и, там, и вдруг, слушай, меня из одного отдела в другой, потому что они вообще не понимают куда я и к кому, я говорю, натуральное мыло да? uh -huh. вот, и вдруг на том конце провода раздается голос, который такой бодрый говорит «Как вас зовут?» Я говорю, вот Мария «Мария, очень приятно, меня зовут Ирина Дмитриевна и я тот, кто вам нужен» <связать> вот, я очень, я очень отлично работала с органами сертификации, они меня любили, я их любила, я сделала первые сертификаты, все мыло, прошло mm -hmm. все экспертизы, мы сделали ремонт, и у меня появилась первая мастерская, я завела блок уже на Блокспоте тогда еще, там было 200 подписчиков постепенно, <связать> вот, и как-то... И как-то и вывесила. Я помню, что я, как я вывесила, слушайте, первое объявление, что я продаю мыло и приготовила, что с утра у меня будет шквал заказов. Первый заказ пришел только через месяц. Я уже перестала что-либо ждать. Я писала везде, что это мыло можно купить, но ни, ни одного заказа не было вообще. То есть у меня были заказчики в городе, но из интернета так ничего не приходило. Вот прошел месяц, пришел первый заказ из Ростова-на-Дону, и вот потом как-то они начали начали потихонечку потихонечку стали появляться. Поэтому вряд ли я могу. И понимаете, это было много лет назад, тогда не было Инстаграма, тогда не было угу. этих бесконечных курсов, как продавать в Инстаграме, вот этого ничего не было. То есть мы как бы немножко так, аналоговая такая слегка эпоха была, поэтому, не знаю, мой опыт, он вряд ли может кого-то вдохновить, три года варить, Вдохновим. потом Почему пытаться год продавать. Почему нет? Я, я всегда все, говорю. Как знаете, все само как-то наросло. Я всегда говорю, что же, как бы сорняки очень быстро растут, а дуб вырастет. У меня друзья дома растят дуб, и он у них 3, год, наверное, лет 5 ему уже, он еще такой маленький. Вот, но зато во что вырастает. Поэтому нет, это нормально. Знаешь, у нас не так много времени. У тебя невероятно вообще интересная история, но давай я быстренько пробегусь по. Я помню был вопрос, Слушай, какая конкретно у вас деревня, потому что. Постараюсь быть какая каткой. конкретная деревня, где не да, слышу, услышала. не слышу. Так, в, как... Как? в какой деревне вы конкретно живете? Спасталица. Как называется? Спасталиться. Просто кто-то здесь кто-то есть соседи, ты потом можешь посмотреть в переписке, кто-то соседи. Вот ребята говорят, Машу знают все, тогда ребят ставьте сердечки. А, mm. да, ну, тут и... есть, наверное, наши кто-то. Из моих подписчиков. Да, да, кто-то точно соседей. Из учениц, наверное. Я сегодня в школьном чате написала, что я буду здесь, что я волнуюсь. Я думаю, что кто-то здесь есть. Девочки, машинки, кто здесь есть из школьниц Да, еще вот как Спасибо. раз бережное мыло, бережное мыло, ребят, если я ошибаюсь, простите, латиница, непонятно. У кого учились азам и где постигали теорию? Ну, видимо, да. видимо, это кто-то, кто, кто пришел не с самого начала. В общем-то, я все постигала сама и ага. сама преподавала азы. <laughs> я, Ребят, буквально мы так училась, сердце. Сердце. я так получилась, да. что я сама и училась, потому что это было много лет назад, еще ничего не было и просто буквально как только начала варить мыло с нуля ко мне сразу стали записываться на мастер классы первый мой мастер класс прошел ко мне приехала девушка которая тоже жила глубоко в области она ехала три с лишним часа вот за рулем по такой промозглой осени вот на этот мастер класс ей она, она такая с юрведой и ей хотелось маслом хи сделать мыло. И я, я, а я вот только-только начинала, и я говорила, Катя, я не могу брать деньги за, за мастер-класс, потому что, ну, я сама учусь. И она говорит, Маша, ну, вот репетитор стоит вот столько -то. давай вот как репетитору. Я говорю, хорошо. И у нас, по-моему, получилось там тысяча рублей за вот. Мы договорились, и вот она приехала ко мне своего далекого-далека, мы сделали мыло, все, я ее научила, у нас три часа ушло на это все, и через три часа она мне оставила две с половиной тысячи, сказав, что я взяла с собой сумму, и я поняла, что я хочу оставить все деньги, потому что я получилась. И вот я сейчас говорю не о том, что я такая крутая, но я говорю о том, что люди иногда умеют вселить в нас уверенность. Вот Катя, она Уверен. вселила в меня тогда огромную уверенность, что я могу. Вот. И вот эта уверенность, наверное, Кате, вот, которая первые первый мастер-класс у меня прошла, она мне, наверное, во многом дала такой огромный-огромный какой-то толчок, что я могу, что я умею не только делать, но и вот рассказывать, обучать. И вот и с тех пор так все это и продолжается. Поэтому нет, я самоучка, абсолютно самоучка. Супер. Слушай, ты затрагиваешь очень важную тему, мы У нас, поскольку профориентационный проект, у нас есть курс, и там есть прям отдельная история про то, как не обесценивать то, что мы просто вот делаем. Естественным образом, это с нами всю жизнь. Я так открыла бизнес флористический, хотя это всегда было рядом со мной, когда я села и начала осознанно думать, какую работу хочу я. Никуда меня зовут, ни что модно на рынке, ни что принесет деньги, а вот какую работу конкретно хочу я я поняла, что рядом со мной всегда были цветы, растения, букеты, и мои друзья, мои знакомые с радостью готовы это у меня покупать. И вот мы это действительно сделали прям отдельным блоком, потому что сейчас у нашего проекта есть несколько учеников, которые открыли уже свое дело. И они занимаются тем, чем они всегда занимались дома, тем, что им всегда приносило удовольствие. Но это иногда... Так сложно заметить, и плюс еще сидят, знаешь, разные установки из разряда, если я получаю от этого удовольствие, я не могу взять за это деньги. Вот, и это очень важную тему ты поднимаешь. Вот здесь еще вопрос, Мария, как вдохновляет и помогает вам супруг, ведь мыло -варенье – это теперь ваше главное дело. Ну не знаю, вы знаете, мы вот я вчера писала пост у себя про то, что мы 29 лет назад подали заявление в ЗАГС. В общем-то мы всю жизнь вдохновляем друг друга просто просто, просто я не знаю, что, что можно ответить, как вдохновляет. Какие-то mm -hmm. конкретные действия. Он очень помогает. Сейчас, да, сейчас это наше семейное дело, и мы делаем это сообща, все, и он уже умеет сам варить мыло, и он делает его, и, в общем-то, для нас, понимаете, ну, мыловарение это мыловарение, для нас мы ехали сюда не для того, не, ну, как понятно, что для того, чтобы говорить мыло, на самом деле, мы ехали сюда, чтобы поменять образ жизни. Он был достаточно ну, таким начальником, вот. Утро mm -hmm. начиналось с того, что надевался костюм, галстук, рубашка, вот это все. Вот. Какие-то бесконечные разговоры по телефону. И однажды утром мы снимали «Загородный дом». И так загородный дом, и у нас всегда была какая-то куча гостей, в доме все время кто-то ночевал. И вот однажды рано утром Сережа собирается, значит, на работу, и во дворе стоял шатер такой, летняя веранда. Вот, и он uh -huh. собирается на работу, я чего-то еле-еле просыпаюсь, и вдруг ему звонят и говорят, что встреча переносится, да, встреча переносится uh -huh. там на час, например. И он стоит в такой растерянности, он говорит, я собирался сразу на встречу, и все знают, что я буду там, ну, после 11 уже, да офисе. Mm -hmm. И я говорю, слушай, а давай пойдем вот туда в шатер, вот, ну, за детей, за ребенка можно не опасаться, что в доме есть гости взрослые. Пойдем посидим, попьем чайку, да, просто вот позавтракаешь тогда со мной. И вот мы пошли в этот шатер, мы сели. И мы начали, мы просто сидели пили чай. Мы знали, что у нас есть полчаса свободных. Мы просто можем утром сидеть пить чай, смотреть, там, как птички щебечут, слушать, смотреть на травку. И вот тогда я сказала фразу, как я считаю, ключевую. Хотел бы так проводить каждое утро в своей жизни. Вот. И как-то он долго не думал, он сказал: Наверное, хотел бы, но это, наверное, нереально. Но вот мы сделали это реальностью. Мы действительно для нас завтраки это всегда самое нетерпение время и вообще трапеза. Потому что в городском образе жизни обычно все встречается вечером за столом, да, когда уже вот все, все пришли, если есть возможность, то это вечер, все немножко уже уставшие такие, а утро, когда ты свежий, полон сил, и вот как-то вот такая энергия утренняя, да, прекрасная, и можно посидеть, никуда не торопясь, вот, наверное, утром мы друг друга вдохновляем на совершение грядущего дня. Супер, спасибо тебе, Ты так вкусно рассказываешь, правда, я очень люблю, вот есть у меня книга любимая, кстати, могу посоветовать ребят, я ее называю «Массажер для мозга», особенно для городского жителя, она великолепна, она засасывает в другой мир, она про Японию, называется «Ваби-саби», по-моему, искусство идеальной жизни в неидеальном мире. И вот ты сейчас говоришь, я сейчас ехала и ее читала в метро, и ты говоришь, и я понимаю, что ты продолжение просто этой книги. Ребят, спасибо за сердечко. Да, у нас совсем чуть времени. Вот есть вопрос, кто ты по образованию? И второй вопрос, можно ли продавать мыло без сертификата и как его оформлять? Ну, частично уже рассказала, в принципе, да? Мыло можно продавать без сертификата. Если вы продаете это узкому кругу, каких-то ваших знакомых, друзей, друзей, родных, ну, как вот, если у вас узкий круг, потому что сейчас огромное количество мыловаров, я знаю по своим ученицам, что совершенно спокойно продают. Это зависит от... Если вы хотите действительно сделать какой-то бизнес, такой вот бизнес-бизнес, да, чтобы продавать через посредников, через оптовиков, но сейчас огромное количество по сертификации мыла, я думаю, что это мы не будем тратить на это время, да, это все можно найти в интернете. И какой еще был вопрос? я Катя, Что уже... ты по образованию? А, у меня нет образования. Я, честно говоря, с таким... Я хорошо училась в школе, я <laughs> хорошо училась в школе. Но 10 класс, тогда еще было десятилетнее образование, я заканчивала уже с такой мукой, и мне так хотелось уже все это уже скорее закончить, мне ужасно не хотелось. Я просто, я через день после выпускного я вышла на работу помощником режиссера телевидения. И, в общем-то, ну я думала, что я через год буду поступать. Но в 19 лет я уже родила вот сына, через 11 месяцев я уже родила дочь. И в общем, в 20 лет, 20 в лет, 19 лет я вышла замуж, 20, 20, пока мне было 20 лет, я родила двоих детей. И впоследствии я работала на достаточно интересных, мне у меня были должности. я в резюме писала, мою. я всегда, во-первых, писала вместо резюме, потому что у меня не было образования, там еще чего-то. Я писала вместо резюме в такой вольной форме. И вот мои университеты, я старших детей записывала, что это мои университеты. Вот. но я работала в Екатеринбурге, я работала директором по маркетингу в сети ресторанов, в сети такой модной, модных марок одежды, не будешь, не будем поясным делать, но в общем такие популярные марки достаточно вот. Ну, Спасибо. Угу. Спасибо тебе что ну, ты, да. ты поделилась. У, у меня была Спасибо, работа. Спасибо за Не всегда был Да, я думаю, что для многих это рвет шаблон, потому что есть люди, которые просто как будто бы их сдерживает вот этот фактор, что нет образования, они как будто бы считают себя каким-то недостаточными. Но на самом деле я хочу сказать, ребят, у нас каждый второй спикер, каждый первый спикер вот мы приглашаем людей, которые настолько глубоко любят свое дело, и к сожалению, мы живем с вами в такой среде, когда, ну, очень сложно иногда, порой вот сразу на старте правильно выбрать институт и дальше всю жизнь по этому образованию идти вглубь. Практически это такие редкие случаи, поэтому все практически наши спикеры, они не работают по тому образованию, которое они получали. И я вижу в них одну объединяющую вещь, они просто уверены в себе, они верят этому миру, они уверены в себе и идут за своим каким-то внутренним вот этим чувством, внутреннего зова. И это гораздо мощнее срабатывает, потому что образование ребята добирают обязательно, когда понимают, что им ну, действительно для того, чтобы хорошо делать любимое дело, чего-то не хватает. Вот тогда они идут, проходят курсы, вот кто-то ходит к Маше там, на мастер-классы, да, образование можно получить по-разному. Маша, я вижу, сколько людей тебя поддерживает в соцсетях. Это очень здорово, mm -hmm. очень теплые отзывы. Ты прям действительно такую энергию классную даешь. В общем, ребятушки, у нас короткие эфиры. Кто от нас пришел, подписывайтесь на Машу, у нее невероятно интересный блог, кто от Маши, кому интересно, во-первых, стать вот таким вот спикером, да, у нас разные опции для спикеров, а у кого есть интересный жизненный опыт, мы обожаем людей, которые вдохновляют окружающих, вот Маша абсолютно, ты относишься абсолютно к этой категории, тоже подписывайтесь на нас, пишите нам в директ, будем знакомиться. Наверное, что-нибудь вот э, такое коротенькое и вдохновляющее, да, сейчас не самый простой для многих период. Вот, э, может, скажи какую-то свою легкую такую жизненную философию, которая позволяет тебе э, легко преодолевать э, непонятные жизненные периоды. Может быть, это кому-то сейчас очень бу, поможет. Я могу сразу, Катя, сказать, что легко я ничего не преодолеваю. Я преодолеваю достаточно сложно. Но последнее да? время, если есть возможность просто все отпустить, насколько возможно, и просто послушать себя, чего вам хочется, об этом у меня тоже был пост, но это действительно очень хорошо работает вот для меня. Uh -huh. Просто, что вам хочется в данный момент? Хочется лечь, ложитесь, хочется пойти на улицу, идите на улицу, хочется обниматься, обнимать. То есть вот в данный момент времени услышите себя только по-настоящему, чего вам хочется. Не думайте о том, что вам ничего не хочется, что вам ничего не может, что жизнь сложная. Пока мы живы, нам всегда чего-нибудь хочется. И как только вы начинаете слушать себя и выполнять свои желания, вы уже стали на путь того, что вы двигаетесь куда-то вперед. Вот слушайте себя, слушайте. Если, если сложно, попробуйте вот как-то отпустить все дела и просто послушать себя и пожить. Вот не знаю, вот хочется сейчас вот сесть, сядьте. Я понимаю, что это в, на... да в нашей жизни, кстати говоря, сейчас, когда многим не нужно ездить в офис постоянно, и есть возможность многих... Вот эта жизнь сейчас нужно ее суметь переработать на, на полезную сторону, да, то есть вот у вас сейчас есть возможность больше времени проводить с самим собой. И вот нужно, нужно его использовать с толком, нужно себя поискать, себя послушать, потому что наши трудные ситуации чаще всего от того, что мы себя вообще не слушаем, и куда-то мчимся, мчимся, то делаем то, чего от нас хотят окружающие, или еще кто-то, или еще кто-то. Вот попробуйте поделать хотя бы ну, какое-то время поделать то, что хотите именно вы. От, я не говорю про какое-то глобальное жизненное дело, ни в коем случае. А именно вот какие-то маленькие дела просто, потому что для многих это уже огромная практика вообще что-то делать в течение дня, чего ты хочешь, а ничего обстоятельства от тебя требуют. Вот попробуйте, не знаю, назначить себе какое-то время, когда вы делаете только то, чего хотите вы, и все. И посмотрите, что, что начнется потом, какие чудеса придут в вашей жизнь. Идеально просто. Спасибо тебе огромное за совет, аудитории. Ребят, спасибо вам огромное за щедрость, потому что правда, вот комментарии, сердечки, это проявление вашей щедрости душевное, и видно сразу, что вот Маша тот спикер, который такой отклик ловит от своей аудитории. А, мы будем уже прощаться. Я сохраню обязательно видео, кто присоединился в конце, вы сможете его пересмотреть. И еще раз давайте знакомиться. Всем удачного вечера, Маша, тебе волшебного вечера в кругу любимой семьи. Спасибо, я вижу сердечки, спасибо, пока-пока. Пока, ребят. Спасибо, Катя. Да, взаимно, спасибо тебе.